Да мы и это все и слышали, и Татьяна, и уже и одна и та же и пластинка. Надо так и надо и новые и методы искать, методы нужно новые пути как ищите. Не надо на их законы ссылаться. Как сильно ты не, не будешь разбираться в этом болоте, оно все равно останется болотом. Никогда ты не выучишь, осознать в первую очередь надо. Волю Творца и мою волю, данную мне Творцом, никто не имеет права нарушить. Если кто-то нарушит, будет отвечать. А вот то, что по кону, это свобода выбора, свобода воли. И она дана творцом, и никто ее не вправе нарушать. Даже сам творец выразил свое несогласие по делу. Ты ввязалась в процесс. Берет эту ложку и, и начинает ее гнуть. А ты подходишь и говорит, нет, я не согласна. Ну, на тогда, забирай. И ты забрала. То есть, это называется конклюдентное действие. Персона найдена. Участник процесса явился. Соответственно, ты входишь в процесс. Ты берешь ответственность за персону на себя. Да, ты опять эту маску примеряешь на себя. Это ловушка. Вот что происходит. Один на один. То есть, вот два соучредителя без свидетелей, без очевидцев. Собрались и начали решать, что будем с нашей персоной делать. Это не моя ложка, я за нее не отвечаю. А кто за нее отвечает? А тот, кто ее держит, кто ее выпустил, кто ее создал? УМВД, Российская Федерация. Да. А сама себя она наказать не да. может. И уже почти вышла, и все равно она сделала попытку, чтобы я в это зашел в процесс. Понимаешь, как хитро? Я не ввязался в процесс. В каждом слове в ловушке, на каждом. По сути, это юридическое лицо. И два учредителя. Живой мужчина, хозяин имени Антон, и некая персона со стороны УМВД дотайство могут заявлять только лица. Ты не можешь решить за вас двоих. У вас же два соучредителя. Вы должны совместно решить. Его подняли на борт, записали в судовой журнал, и ему выдали международный документ. И там ему четко прописали. Живой мужчина. Баланс есть, равновесие есть, согласие есть. Общее решение есть. Никто ничего не нарушил, все довольны. Видео все видели? равно тебя как живого человека. Она еще боится. Она отрасла. Она признала, она, говорит, она, она признала. А вроде бы ей сказать бы ей это самое, но она боится она боится, что ей по башке за это дадут. Она понимает, что он действительно прав. Им деваться уже некуда. Ну, они еще пока вот так. Почему не признала? Она признала меня. Но она ж тебя называет, Антон Николаевич, да. Не меня. Не человек. меня, персону. Пересмотри видео. Последнее видела. Ну, решение это она тебе же выдала. Не мне! Персон. Она на персоне выдала. На персоне она вообще ничего не должна выдавать. Она, Обязана. Сказала, она должна была встать, как вы, в Соединенных Штатах Америки, я смотрела, как пришел живым мужчином. Он просто сказал, что здесь персона и удалил. Она так и заявила. И она так и заявила, так то, она спустя. так и заявила, разъясняю права не вам, а персоне. Так как вы не назвались персоной. Она в конце сказала, закрываем административное дело, потому что в суд не явился кто Не было такого. Она не говорила такого. Почему? Я вот ее слова... Не было такого. Я с раз пересматривал видео. Не было такого. Она не сказала, что не явился. Она сказала, раз вы не являетесь персоной... А, я, а раз вы не являетесь... Да. Я говорю так. Тогда я вам права разъяснять не буду. И спрашивать понятно ли вам, тоже не буду. То есть она не нашла персону. Вот сейчас мне комментарии ну, написали. Мы играющие за игры, как дураки. И удалить хотела, но не удалить. Как игру. дураки, мы люди играем за ее какие-то непонятные удалены. игры. Ну, Долгом. Я поясню нет, почему. Нет, она конкретно сказала, только мы остались, слушатели. Mm -hmm. Да, ее удалили. Он бегал-бегал, устанавливал мою персону через да. данные пристава, что там записано а, в, в, в регистрационном журнале. Ну, и а... не дураки, они просто... Потом забежал в зал Подставить, и убирака, говорит, что будем к основному рассмотрению вопроса. Я как скачала, я говорю, нет, не переходим. У нас еще не прошло, я говорю, у нас стадия знакомства. Ты ввязалась в процесс. Я его остановила, потому нет, что... Нет, ты, смотри, очень четкая грань. Есть ты... На одном берегу стоишь, а на другом берегу реки э, находится судья вместе с делом, и он пытается найти персону. Если ему удастся тебя перетянуть на свой берег, тогда ты ввязалась в процесс. Через любое, даже одно слово, если ты скажешь, не согласен, или э, у меня ходатайство, или заявление, или еще что-то. Вот ты выразил свое несогласие по делу. Ты ввязалась в процесс. Подожди, он, во-первых, выбежал устанавливать мою личность. Он выбежал. Твою или персоны? Ну, мои, персоны мои. Ну, Я-то вот. не показала паспорт. Ну. Вот. Я не сказала, кто я. Я сказала, я вот э, такая-то живая, там, имя, там, все. Вот, он побежал, а, ну тут, подожди, вот тут тоже а -а -а. ошибка. Ты как сказала, дословно? Я сказала, что живая женщина с именем такой то и назвала свою имя. Лена, тебя я выгну, да? Выгнал, да? Ну, ну, он так. побежал, он и побежал устанавливать мою личность. Угу. Он мне задал вопрос: как вы сюда <с проникли. Я говорю, 51 статья. Не надо на их законы ссылаться. Он вскочил и побежал устанавливать мою личность. Потом заходит в зал судебного заседания. И слышу, он там далеко уже от меня, слышу. Надо было, знаешь, как ответить? Как вы сюда упали? Захотел. Ноги передвигал вот так вот в левую сначала, потом правую, Нет, и, и, вообще, и, да, и вот дошел до сюда. Судья должен объяснять, он не должен был ну, вскакивать, он не должен бежать вот как она. Она не побежала устанавливать вашу личность. Она терпеливо сидела за своим столом и вела с вами беседу. А у меня побежал он. Он не побежал, что ты побежал туда. Вот в этот момент мне нужно было закрыть заседание, да. что капитан покинул свое судно. Да. Вот, и э, закрываю судебное заседание. И, и, и да. Ну, я тоже растеряю, я тоже первый раз. Тоже Ничего растеряю. страшного. Вот. У меня же тоже не, не, это, с двадцатого раза видишь, только получилось. Вот. Поэтому, хотя у меня все было заготовлено, все написано, и бенефицар, и, и лицо, и не лицо, и персона. И... Но я потом это все озвучила в этом, замечании на протокол, когда я пришла знакомиться с моими с материалами дела. Вот. Он, значит, там я написала возражение на протокол, и вот это все написала, не установил персону, личность там, то и все, и все остальное, вот, а когда уже... Чем у тебя дело закончилось? Вынес решение платить. В отношении персон? Да. <святamed> <святamed> <святamed> <святamed> <свят> Потому что ты ввязалась в процесс, как живая. Ну, вот... ты, ты, э, Понимаешь, в деле может быть только естественно ответчик, да, и то есть я две каких-то стороны. Адон, я не думала, что он подпрыгнет и побежит. Я предполагала, он как судья должен был, да, все мне вот, сидеть терпеливо, задавать мне вопросы, я должна все это нормально э, вы, высказать. Э, да. Я я подготовлена, все было вот под руками. Но я вот это вот вот эту шутер я этот не ожидала, что он побежит куда-то. Ты знаешь, я, я позавчера ожидал, что приедет экскаватор и начнет здание сносить. Или рядом пролетит какой-нибудь истребитель и начнет стрелять в окна. Я ожидал все, все что угодно. Я был готов ко всему. Ну и конечно удивительно, что и приставов не было в зале, и никого. Да, и она тебя не один на один. Это вообще... Подождите, и... вот тут важный момент, а. пока не забыл. В паспорте сколько росписей Две же? Да, одна начальника типа, одна наша. Одна неизвестного? а вторая, якобы, мы сами расписываемся. Да. Так вот, в зале присутствовали вот эти две стороны. Я, как живой мужчина, соучредитель со стороны, это ну, персоны. А вторая сторона? А вторая сторона. А второй соучредитель... со стороны Кто-то со стороны ОМВД, то есть со стороны Российской Федерации расписался. Со, со стороны, получается, у МВД вот это, получается, король Елена Петровна, она представляла интересы Российской Федерации, правильно? Со, uh -huh. со стороны УМВД, То есть, вот два соучредителя, без свидетелей, без очевидцев собрались и начали решать, что будем с нашей персоной делать. Uh -huh. Понимаешь, вот такая ситуация. Uh -huh. Да. И она говорит: типа, ты признаешься этой персоной? Я говорю, нет. Типа, она, понимаешь, вот как образно говоря, она в меня кидает какой-нибудь там ложкой, допустим. На, возьми эту ложку. Вот так подходит ко мне, говорит, дает ложку, говорит, на, возьми эту ложку, она твоя. Я говорю, нет, не моя. Он говорит, ну, можно я тебе на плечо положу, вот, пускай она у тебя на плече полежит. Я говорю, нет, нельзя. Он говорит, ну, хотя бы вот она так вот, вдохни сильно, чтобы тебя эта ложка к, это, к носу прилипла, чтобы просто повисела, секундочку хотя бы. Я говорю, нет, не позволю. Это не моя ложка, я за нее не отвечаю. А кто за нее отвечает? А тот, кто ее держит, кто ее выпустил, кто ее создал? У МВД. Правильно, Российская правильно. Федерация. Да, Антон, правильно. Пока э, судья не нашла персону и лицо, и личность, чтобы переложить свою ответственность на него, она за все несет ответственность. Ты этого не позволил все переложить на тебя. Совершенно верно. А сама себя она наказать да, не может. Да, поэтому она не наказала сама себя и закрыла дело. Да, да, да. да, да. А она же не... Она вот и, и ищет, чтобы переложить свое... Да, да. А так как ты ввязалась в процесс, вот у тебя ты сказала, я не согласна. То есть ты ответила за персону. Ты, ты позволила себе, живой женщине, участвовать в процессе. То есть взяла на себя эту маску. Вот он представляешь, она берет эту ложку и начинает ее гнуть. А ты подходишь, говорит, нет, я не согласна. Ну на тогда. Забирай. И ты забрала, то есть это называется конклюдентные он действия. На, он мне не сказал «на», он сказал «я вам делаю замечание, не перебивайте судью и выйдите из зала». Вот, он, он тем самым сказал «я делаю замечание участнику процесса». То есть он, он под аудиопротокол произнес, что персона найдена, участник процесса явился. Он начал участвовать, он начал давать пояснения по делу. И я ему сделал замечание. Вот что происходит. Это, это вот надо с, Так это. я ему первое замечание сделала, остановись. Тем более, нельзя ему замечание делать. Вы на равных, какое ты право имеешь делать замечание? Пока да. ты живая, пока, вот вы а зашли я, в зал, ты, ты заходишь, во-первых, как гость да, по приглашению, то есть ты на чужую территорию не проникаешь. Соответственно, вы зашли, ты у него в гостях, и ты как гость позволяешь себе делать ему замечание? Это неправильно. Он вообще не имеет права возбудить живого, вольного человека. Нет у него таких прав. Если ты таким являешься, а если ты залез в процесс и сам на себя берешь, просто подбегаешь к нему, я возражаю, это означает, вот ты выхватываешь у него эту маску и натягиваешь на себя. Это буквально вот так это выглядит. И все, и он начинает зачитывать права, он делает замечания, все, участник явился. Ты сама взяла эту маску, выхватила у него, ты сделала сделал ему замечание, не трогайте мою маску, понимаешь? Пересмотри еще раз видео с этой стороны, что как только ты ввязываешь, вот она мне, зап... помнишь, в самом конце она спрашивает, у вас есть еще вопросы в рамках дела? То есть она уже вынесла постановление, огласила его и уже почти вышла и все равно она сделала попытку, чтобы я в это зашел в процесс. Ты понимаешь, как хитро? Угу. И, а я ей сказал, да, у меня есть вопрос по делу, но не по этому делу, а вообще по делу. То есть я вышел раз, ну, в смысле, не зашел. Процесс. И все. И она поняла, что ну, смысла нет. Все. Уже все попытки исчерпаны. Ну, хорошо. Я да. не ввязался в процесс. Хорошо, Вот это прямо... Ну, слов нет, да, слов нет. Там но на каждом, это... на каждом слове в ловушке, на каждом. Даже в действии. Да, даже в действии. Сидишь, стоишь. Надо применять это, конечно, надо применять каждому это. Как это... она и где зачитывала решение? На одном уровне. Я первый раз видел, чтобы вот при присутствии постамента черная мантия не встала на постамент, а на ранних с этим с живым человеком стояла и это, зачитывала какое-то совершение. Тогда почему решение. слушателей не были? Не, не, не подписаны. Даже суд, суды закрыты. Ну, якобы суды. закрыты. да ну и приставов тоже был. Да. Пристав не а там это все четко. Если, если, если, если, если все Утодовлено. делать по, по тому, как это все устроено, я так предполагаю. То есть, е, если являются слушатели, то они, по идее, должны расписаться в паспорте. Правильно? Или свидетели там, или еще кто-то. Ну, то есть, поучаствовать в деле как-то. А если нет участников, свидетелей, то должны прийти именно те, кто учредил данную персону. По сути, это юридическое лицо. И два учредителя. Живой человек, живой мужчина, хозяин имени Антон, и некая персона со стороны УМВД. Может, она тоже, у нее вот, кто расписывается, может, у них тоже статус живых. Хорошо, скажи мне вот вопрос у меня. Когда ты, вот ты говоришь, что ты хотел заявление сдать в, этот, в канцелярию, воле э, ну, да. что ты в шапке пишешь от себя Вот в шапке, что ты, как ты себя там обозначаешь? а как я же в предыдущем видео показывал, а ну просто я не помню я столько видео уже смотрю, ну понятно Корено, там там, коренной, там много чего написано коренной человек, все, что по, по можно, рождению все мужч, живой мужчина хозяин имени Антон он, хозяин, это, собственно ну, и, короче, много чего написано. Короче, надо изучить вот это морское право, уже не просто прочитать разницу, а нет. просто... Там, там не только морское право, там есть э, естественное право, позитивное право, когнитивное да, право, что? каноническое право, коммерческое право, адмиралтейское право, ну, в принципе, то же самое. Морское есть. право, римское. римское право. Видишь, сколько прав? И вот, и, и вот допустим, закон единого, единого неба, так называемый. Это, по-моему, естественно, это право или какое? Ну, короче, в а этом. Разить да? тебе вот за вот этот въезд не туда, куда надо. Мне никакое, а персоне грозило нет, а персоне, да. от 3 до 5 тысяч. От 3 до 5 тысяч. Да. И по всем прогнозам должны были максимальные штрафные. Ну, ну, все, влепить. ребята, правильным путем идем, товарищи. Знаете, лозунг клинина. Значит, вот таким путем нужно идти. Никто за... не признает. И смотри, она еще спрашивала: у вас будут ходатайства заявления? Это очень опасный вопрос. Это, знаешь почему? почему? Ходатайство могут заявлять только лица. А Это прописано даже в законах РФ. Угу. Там в, в любой кодекс открой, гражданский, административный, уголовный, там написано. Да. Лица, участвующие в процессе, имеют право заявлять ходатайство. Да. Заявлять. А слово заявление, оно буквально означает заявью. То есть, то, что находится не в этом мире, не в яви. То есть, ты делаешь какой-то непонятный... Мы не пишем, что еще и Подожди, а что, что тогда мы должны заявлять? Только воля яви. Воля, воля изъяви. Из, из, из текущей действительности. Воля яви. Да, воля изъявления. Я... Есть, когда мы начинаем судиться, значит, мы не пишем заявление, требования. Мы пишем всегда воля да? да, и причем нельзя использовать слова «прошу» и «требую». Потому что прошу, прошу это просьба, она может быть отклонена без объяснения а, причин. А ну, не Они -то. изъявляют тогда? Изъявляют тогда? Слушай, угу. а, есть еще слово «требую», вот я да. последние два года использовал слово «требую». И я. Позавчера я узнал, ну четыре угу. дня назад, что слово «требую» означает настоятельная просьба, угу. то есть в принципе то же, самое. то же самое. Если ты ее будешь просить, она, она твои просьбы будет отклонять, и пофиг. Любая просьба отклоняется без объяснения причин. Угу. Ну это я видел, пояснял, что это образ вот этот. Сидит нищий на это на паперте. И протягивает руку. Вот он просит. вот Она идет мимо, она смотрит, рука протянута. Ну, хочу положу, не хочу, не положу. А требования точно так же. А требования это вот дай денежку, дай денежку, дай денежку. Ну ты требуй настоятельно. А когда ты воле заявляешься, я прям вот эти документы, которые были поданы до второго заседания. Там я четко написал: Не прошу, не требую, не ходатайство, А волеизъявление. А в конце пишу: на, на, выше, на основании вышеизложенного я хочу. Я а, да? Да? хочу. Воля! Они а изъявляют. Как волю проявляют? Хочу, могу а, сделать. Изъявляю. Нет? Только я объявляю хочу. не надо. Вот это пишу. Тоже не надо. Я честно написала: объявляю. Я хочу, я объявляю. Можно. Я объявляю, я же говорю. Дело закрыто. Дело ну, закрыто. А объявляешь ты. Нет, кто тебе дал право закрывать дело, ты не можешь решить за вас двоих. Ваши два соучредителя. Вы должны совместно решить. И когда ты, а когда ты заявляешь, что я хочу, чтобы дело было закрыто, то твою волю никто не имеет права нарушать. И при этом ты еще вот на первом заседании я заявил, что между мной и Творцом нету посредников. То есть это не просто моя хотелка. И это еще и воля Творца частично, согласна? Да. Вот, соответственно, волю Творца и мою волю данную мне Творцом, никто не имеет права нарушить. Если кто-то нарушит, будет отвечать. И, соответственно, она, чтобы не нарушить мою волю, вынуждена закрыть дело. А вот как все устроено. А, а обыч... там говорят, нужно писать в третьем лице, мы. Кто говорит? Ну, где-то я читала, там, что когда ну, в вот, вот кто пишет, говорит, пускай и пояснит, почему так надо. Если коллективно, мы. Я считаю это неправильно, потому что ну как я могу за кого-то отвечать? За, за... Мы, это значит, я и еще кто-то. Это не объясняет, что у нас очень много. Вот этих NN, паспорт, все это мы подбирался. Под а, ну это... И мы, не... мы. вот это, это мы. Так это значит, что как? Ну, это, это значит, ты, если ты говоришь мы, Кушать значит. Да подождите, не перебивайте. Если ты говоришь «мы», значит, ты говоришь не только за себя, но и за свои персоны. Соответственно, ты входишь в процесс, ты берешь ответственность за персону на себя. Да, ты опять эту маску примеряешь на себя. Это ловушка. Ни в коем случае эту маску нельзя приближать к себе. Ее надо там останавливать, на ее стороне. Стоп, это не я. Слушатели почти не участвуют в процессе. Они участвуют своим слухом. Все. Нет. Нет, да? я их написала, знаешь, как, как наблюдатели за судебным процессом, когда я судилась вот с этим Корякиным, я написала акт, и акт подписали, я их всех слушателей обозвала, эти свидетели, нет, да? нет, нет, нет, нет, наблюдатели за судебным процессом. Я слышал такой прием, что когда после заседания люди просто выходят и составляют свой протокол письменный. Свои показания свидетельские И вот эти люди, которые присутствовали, слушали Они все эти документы подписывают и приобщают к материалам дела Я сделала акты, я. <coughs> Ну это, это длинный да. путь это, это путь Ирефии да. Это болото вот этой Ирефии да. Туда и затягивают постоянно да. Как сильно ты не будешь разбираться в этом болоте Оно все равно останется болото Все, я рада за то, что мы вы ты прошел этот путь Тернистый путь, Антон Очень много времени Все получилось у тебя наработки для нас уже есть. Теперь нам только нужно самообразоваться, опять почитать про вот эти все э, морские и всякие всякие. Как это обозначить? Да. <связывается> главное, не вытянуть. До 90-го года теперь главное, я чтобы я там девушки. не растеряться, ребята, не растеряться. Выучить это все наизусть, как таблицу умножения. Вот в... Никогда ты не выучишь. Осознать в первую очередь надо осознать и не растеряться, потому что они э, учатся на это, ребят, 5 лет, а мы учимся это вот по примерам, по каким-то там э, изданиям, по интернету, что там нам лекции какие-то читают. Поэтому, такой хитрость есть ГПК, э, лазейка для них по упрощенному производству, без вызова сторон. Там четко написано по добровольному согласию. Сторон. согласию. А вот ты согласие не давала? Да, но они присылают э -э, уже определение задним числом. Оформляют, и люди. Да, не я успевают, в курсе. В курсе да. Не успевают вот это все отправить. Вот что сейчас у меня идет, сейчас вот эта вот заваруха с фондом капитального. Пиши воля Зеления, Я хочу я, я вам свое пол. что ты написал? Ну, что ну, ты написал? Я много чего Шапка. Как называется документ? Волеизъявление. А что написала в, это, в требовательной части? Как книга называется? Просительный. Прошу, требую. Требую. Или? Я, вот пока я пиши новое. Я хочу. Не, изъявляю, я написала. По Последний раз, по-моему, изъявляю. Да что такое изъявляю? Волю что свою такое? Изъявляю. Так так и пиши волю свою, заявля... это, проявляю свою волю. Я я просто пишу, чем проще, тем лучше. Я хочу, все. Вот моя воля. То, что это воля, написано в самой шапке. Воля изъявления. Воля из яви, из, из действительного мира. Из существующего. Типа у РФ сейчас заявительная форма. То есть, ты заявил, они должны на это среагировать. А не заявил, значит, под одну бренд. Так вот, в том-то и дело, что они заявляют, что я решил провести без вас. Типа в упрощенке. Да. А, а все молчат. Молчай же, значит, согласен. Вот, Тут э же э надо вот, писать более я хочу. Да, там сроки пропущены, там вот это вот, как ты говоришь, что тюрьма это, затащили вот это, попробуй сейчас это все восстанови. Вот смотри, а я не объявляю, я хочу. Вот это. Да. Опущу. Да. И, и, желание и, и, и, желание, желание говорю, женщины это закон. Да, желание женщины это закон. Вот тебе подсказка. А, желание женщины да. Да. да. Кто, желание. Кто против. Хорошие мысли. Мы же рожаем, как говорится, женщины рожаем всех. Мужчины и женщины да, я хочу. Я не являюсь, а я хочу. Да, что да. бы выражали, если бы ничего не зачинали? Мало что ты хочешь. Мы с другой стороны не будем такие ситуации смотреть. Только свою сторону. Я хочу, я могу, я сделаю. Мне лично уже достали все эти же какашки. Это только теми. Новый вся Россия в этом я по новым компрошю, нет, пока вся система это не сдохнет. Но она уже неют. Ну надо же пьет. помогать это, наша любимая родина. Она уже неют на корме. Неправильная позиция. Вся Неправильная в... позиция, Татьяна. Не Никогда она не сдохнет. сдохнет. Не сдохнет. Нет, не Наоборот процветет. Не Морское право и римское право, оно это вот. Как только игры зачем -то они нам. Если... Как только научитесь говорить, Если я хочу, были я могу. Людьми, а мы были все живыми. У меня, есть документ. Татьяна, ну это прекращай. А что прекращай, когда это действительно так? Дети на наших. Да мы и, это и все и, слышали, и, Татьяна, и, уже одна и та и же пластинка. Уже... Надо вот. сейчас так надо новые методы другие нужно искать. Правильно. Новые пути и, как и ищите. Говорят, знаете, со своим мона... э, уставом чужой монастырь не лезьте. Вот на этой территории создали такие законы, создали так... вот это. Это пришла группа лиц. Которая создала свой устав. У них есть устав. Будь любезна, подчиняйся тому. А ничего их... они со своим уставом приперлись к нам. Да потому что ты позволила при... а припереться что, что им на эту территорию. Да, ты позволила. Поэтому ты должна мы по их правилам работать. Поколение перед нами. Давайте это по процессу есть вопрос еще? По процессу нет пока, все нормально, мы будем изучать, еще раз пересматривать, потому что с одного раза что-то не запомнили, что-то пропустили, потому что эйфория, счастье, радость, надо еще раз, раз несколько надо посмотреть, под карандашик взять, все записать, на ус намотать и делать так, как нужно делать. Другого метода у нас пока сейчас защититься нету, вот этот метод – а, благодаря которому мы можем защитить Сами себя Все Все Не вызывают, не вызывают. А это, это уже это другая история Это будет другая Нет, история Это только работает с со осознанием вот. а да, работать не будет. Да, Поэтому, поэтому а, Это не для всех не до, ну, для меня Значит, это тоже, я, я уже начала пытаюсь троллей, мы Начала применять они хотят, мы С вами разговаривать В лучший итог. Вот. У нас еще Зоя Ивановна это применила еще. Когда? Когда она и применила, я тогда не понимала, что она сделала. У нас судья показала все, паспорт свой, удостоверение. А, разрешила снимать на видео. Да, Юрий Николаевич снимал все на видео, но она сказала: Садись рядом со мной, но не меня снимает судья. Это а... в каком году? Ой, ну, ну когда Зоя Ивановна, когда жила, она, наверное, вот тут вот где. Два года назад? Не, нет, вот. нет, не больше. больше. Шесть-семь лет память, наверное. Того. Так она заявилась в живой женщине? Да, но я не помню, Ой, как она заявилась. Она не так с... а где видео? На какое видео? Видео было а у ю Юрия Николаевича. Я не знаю, купили. она взяла эту я ю... кассету. Так это... а где оно? Это вот у, у И Юрия И Николаевича. И когда мы вот это только увидели, во-первых, она не села. А, Во-вторых, она а, потребовала у суди документы. Судья принесла. И когда я эту судью сейчас вижу, я говорю, вы знаете, вы для нас пример. Мы всегда, говорю, вас ставим в пример. Вот как у нас прошло судебное заседание, вот что то-то, то-то, то-то. все бы Запросили в управляющей компании, судья пошла. Все документы, что запросила Зоя Ивановна. Все буквально там вот так вот. Юристу от управляющей компании плохо стало. Судья вынесла какие-то таблетки, что ну, сделали перерыв. Парню плохо стало. Вот. А потом, значит, э, перенесли судебное заседание, все закрыли пока на сегодня, и на следующее заседание пришла другая девушка. Вот, но факт тот, что э, мы тогда вот эту тему живых мы не знали. Ну, как-то как, знаете, как слышал звон, да не знаешь, где он. А теперь, когда, э, вот, ну, я посмотрела несколько видео, там вот это все, все, все, я когда уже начала все это на, на себя это все откладывать, я вспомнила этот судебный процесс. Я говорю: Иван, какая ты молодец, ты была у нас первая пионерка вот в этом, в этом, на, по этой дороге. Понимаете? Но она, потом у нее было второе заседание. Так она выиграла или нет? Нет. Потом было второе заседание, ну, она, может быть, какие-то там недочеты у нее были. Она что-то училась же, понимаешь-то. Ты, -то ты, говоришь, ты что да. же тоже говоришь, да. что ты с какого-то раза вот только-только. Да. Поэтому это первые шаги были пробные. А потом было второе заседание. Подожди. А вот... Вопрос. У тебя сколько процессов всего было? Вот именно заседаний, так называемых. Сколько раз ты заходила в зал? Да. Всего? За всю жизнь? Я не... Нет, у за всю не жизнь я не... заходила да. три раза. Всего три раза? Да. А сколько дел ты выиграл? Ни одного. Ни одного? Там отписку дает. А у тебя сколько дел было? А я вообще не знаю, сколько у меня дел. Вот у нее много вроде как. Ни разу не выиграла? С администрацией я выиграла, что я договор насчет клиники выиграла. В суде? Да. Ну, а. там адвокаты выиграли. Адвокаты, не ты? Нет, конечно, адвокаты. У тебя сколько, сколько раз ты в зал заходил? Два раза? Да. Ничего пока еще решения нет по ним, все в процессе. То есть, насколько я знаю, те, кто не обращался к адвокатам, у них шансов почти ноль выиграть. Я здесь, согласна. Здесь я сам пошел без всяких консультантов, без всяких адвокатов, без всяких юристов. Сам самостоятельно все сделал. И я сам удивился, что это все сработал. И мы удивились. Ну, я думаю, весь мир удивился. Потому что 2000 просмотров за сутки. Вообще... ККС написала 15 жалоб, по вот этому вопросу, что я сужусь по фондам капитального ремонта, 15 жалоб ККС написала и 5 жалоб в Следственный комитет. Они мне даже присылают мои жалобы вместе с моим конвертом. Вы понимаете? Я их опять запечатываю и опять назад отправляю. Я говорю, дядька, ты не прав. Перевести тебя на, рус, на русский язык, на действительный язык. Да. Что, что с действительностью происходит? Что? Ты протянула руку? Там ты что писала? Прошу или требую? Правильно? Требую, да. Ну, ты, ты вот идешь, по это, по, вот они, получается, находятся на своих рабочих местах. Образно это так выглядит. Ты приходишь к нему вот так каждого за плечо. Дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте. Да. Ну, они что сделают? делают? Они, им как-то надо реагировать, ну, да, чтобы ты отстала. Да. Правильно? Ну, что это такое? Да. Вот они обратно вот эту твою просьбу да. настоятельную и завернули. Короче, откуда это? вот это «я хочу» взялось? Почему именно волю надо проявлять? Да потому что творец самый главный, не самый главный, первый кон какой-то, я забыл. Короче, кон свободы воли – это второй кон, данный творцом. Кон, он выше закона. Он так и называется законом, то есть снаружи кона. А вот то, что по кону, это свобода выбора, свобода воли. И она дана Творцом, и никто ее вправе, не вправе нарушать. Даже сам Творец. Понимаешь? Соответственно, если ты хочешь, чтобы что-то случилось для тебя, ты должна правильно проявить свою волю. То есть буквально конкретно сказать, я хочу то-то, то-то. И вот когда ты это говоришь, ты тем самым проявляешь свою волю. И твою волю никто не вправе нарушить. Вот как это, король Елена Петровна, я поставил видеокамеру там, в двух метрах от нее, она говорит, вы нарушаете мое личное пространство. То есть она выключила, она сняла маску должностного лица, ну так получилось. Среагировала женщина, не выдержала. Она сняла маску и сказала, вы нарушаете мое личное пространство. Да. А, а, и я, я ее почему не спросил, вы же, говорите должностное лицо, какое личное пространство, о чем вы говорите? И когда, и когда она сказала, типа, оставьте чуть подальше, я убрал, то есть я не, я не стал, я прекрасно понимал, осознал, что происходит. Она выразила свою волю. Вы нарушаете мое личное пространство. То есть, какой-то кон жизненный, важный, возможно, нарушая. Я, естественно, отставил и выполнил это, соблел это правило кона. То есть я не нарушил ее волю, но при этом сделал то, что хотел. Ну, для меня это не критично, вот это расстояние, там сколько, на 20 сантиметров я отставил. А для нее критично. Хорошо, я пошел на компромисс, я отставил на 20 сантиметров, все. И ее свободу воли я не нарушил. И она мою свободу воли не нарушила. Баланс есть, равновесие есть, согласие есть. Общее решение есть. Никто ничего не нарушил, все довольны. Справедливость. Скажи, пожалуйста, а где ты это все читал, брал, вот как, как ты до этого дошел сам, вот какую литературу читал, на каких видео ты этим учился, ты же все равно откуда-то это взял, не просто так, вот вот так вот тебя осенило ночью, но где ты читал, где ты брал эту информацию? Как и сказать? то, и другое, и третье, и десятое, и сотое, угу. и с людьми общаюсь, и, и видео смотрю, и статьи читаю. Книги я почти не... Это, в своей жизни я максимум 10, 10 книжек прочитал, поэтому я абсолютно не начитанный. Могу ли я предположить, что судьи учат этому в институте, вот этому процессу, который должен... Обязательно. Быть. Есть учебники по римскому... Все прекрасно понимают и знают. Да, есть учебники по римскому праву. Ты не в курсе, что? Нет, все. И в том, им, что ней, им обязательно... Меня... Подожди, вот почему я так спросила? Потому что у меня знакомая, э, очень хорошая знакомая родственница, она закончила юридический институт. Угу. И когда я ей рассказываю о вот этих заседаниях судов, о римском Подожди. праве... Подожди, римское право им преподают? мне многие об этом говорили. Но ну, просто когда они учатся, это одно, сдавать экзамены, а потом они еще учатся. А я, я, я давно предположил, что, скорее всего, вот этот коронакризис из-за того и наступил. Ну, я, может совпадение, может нет, но я предполагаю, что всех судей специально откуда то отправляли, я не знаю, возможно, в Швейцарию, возможно, там, в Москву, еще куда-то, на переобучение, чтобы они научились общаться с живыми, чтобы они научились ловить их на каждом слове. Это, это, это вот прям четко слышно у каждого судьи, у них одни и те же методы, дата рождения, фамилия, имя, отчество. Вы желаете заявить хататайство, заявление. И все, все, все. Одно и то же. Причем вроде бы одна ловушка, они ее разбивают. Да. Вы все фамилия, а потом спрашивают имя, отчество. Да, импровизирую. Фамилия, это мое было, как бы, у меня так Да, да, да. Вспомин, потом имя, отчество. А в а 2019 году юристов, адвокатов, судей в Москве собирались в октябре или в ноябре? В 2019 году? Да нет, они периодически ездят на переэкзаменовку. Не зря же этот Шувалов, мэр города Сургута, после якобы болезни, корона коронакризисом появился на экранах и загорел. Все ну, удивились. А, а, а, а как это он в больничке загорел? И это? Наверное. Одно единственное, что я вот заметила, что вот она, когда зачитывала свой, так называемый, приговор, как она такое? уже стояла не на корабле, вот в этом, столе, да, да, да. В этом за столом, это же ее корабль, а она спустилась, значит, получается с корабля и стояла уже на суше, так? Ну, возможно. Я, по-моему, тебе сбрасывала один ролик, где там мужчина тоже было судебное заседание и он стоял перед судьей, вот здесь вот это самое. Неважно, ничего. И, что? и э, он говорит: э, "Спасите меня", говорит, "Я тону, я тону, спасите меня". А сзади кто-то группа поддержки мужчины говорит. Судья, вы, капитан корабля, вы спасите, он же тонет, его так нужно это мы, спасти. Так это мой ролик. Твой ролик? Да, мне это прислали. А, да? Да, а, мужчина. Вот это я не пойму, а, от чему нужно было его спасать, если мы вообще-то... На, находимся на суше, мы находимся на континенте. Она на корабле, и после того, как значит я захочу, я вступлю на ее корабль. Если я не захочу, я буду стоять тут и не садиться и на свои буду стоять на Ты э, земле. Вообще корни знаешь, откуда появилось понятие да, тем темы живых, что нас всех юридически да. умертвили, да. утопили в море буквально. Они там это описывают, как, типа, первый раз э, умертвили юридически, когда, типа, из вот э, околоплодных вышли, да, а потом да. что-то там... Три э... раза на суд. Да, да, да. Но я не помню, там что-то такое. Вот отсюда морское право. И по да. сути, э, вот с этой даты, это, даты смерти, что она у всех одинаковая, и ты почему-то задним числом 1899 да. год, вот, соответственно, все э, юридически плавают в море, и э, это считается это потерявшимся без вести или утонувшими. То есть, да, нет, я о чем говорю? Я подождите, не подождите. Смысл в чем? В том, что вот то имущество, которое есть на планете Земля, у, у него должен быть хозяин. А если хозяин потерялся в море или утонул, то за него могут вести дела, если он в течение семи лет не объявился живым. Ну это все вот по, ну, по да, слухам, да. да. Это я да. Считала, я его а тут появляется сказать. живой мужчина. И тут же заявляет, я тону, спасите меня. По всем я читал эти процедуры спасения на воде. Капитан обязан занести в судовой журнал время, вызвать вахтенного. Они должны бросить спасательный круг, если он рядом, собрать бригаду, то есть там медик, этот, ну какие-то еще два человека матроса, короче, это, на лодке подплыть, забрать его на борт, после этого поднять флаг. На, на шлюпке, на корабле тоже определенный флаг поднимается, и когда они его заставляют, они обязаны занести в судовой журнал, что тогда тогда там даже такой-то живой мужчина с именем они... таким-то, выдать ему справку, что он и тогда-то выловлен, и вот эту всю процедуру. Понятно, то есть если бы она его спасла, то она признала бы его живым человеком. Она... Нет, если бы она его спасла, она обязана была бы это все зафиксировать и в журнале, и выдать документ. Бы... Да, да, да. Документ, новый документ, понимаешь? Офигеть. Да, поэтому они избегают. Им проще, а есть уголовная статья, оставление там 370-е, что ли, в уголовном кодексе Российской Федерации. Во всех уголовных кодексах всего мира есть одна отдельная конкретная статья. А когда там Я не помню, как называется. Когда капитан не спасает утопающего, это уголовная статья отдельная есть. То есть тот, кто отказался спасать утопающего и в роли капитана, они преступники. Всего... Им проще пойти на преступление, чем на выдать документ Всего... живого, живого мужчины. Я спасают, я что тебе... это откуда, я же это два года назад я общался с человеком с, не... с несколькими человеками, которые... которым удалось так получилось. Они реально тонули, их реально вылавливали. Но ну, так случилось, что вот он говорит, забор где-то выпал, его этот корабль выловил, его подняли на борт, записали в судовой журнал, и ему выдали международный документ, это круче нотариуса, короче, капитан, заверивший документ, это, это реальный документ, который не требует доказательств. И там четко прописали, живой мужчина, а выловлен живой мужчина. ну -тону, тону и капитан нас с будет спасать. Ну, РФ же выдает, его у нотариуса в правочке. Она да? доверяет да. специально ему что ты находишься в живых, на территории, э, значит, жив, живым человеком на территории российской федерации. Кто выдает? Кто? Нотариусы. Нотариусы? Есть да, такое, да. да. И, значит, Там кто? факт нахождения. факт нахождения. А, а, а тут, а тут документ международный, не РФовский, а международный. Ну, да. я поняла, я от тебя и не просто, что находится в живых, а что выловлен из моря, из воды выловлен. Подаю в суды от некой э, компании Богатырев, L партнеры юридической компании. Не на людей, а на персон. Ну, не придирайся, давай не придирайся, потом от отрегулируй. Ты мне потом спасибо скажешь и благодар напишу, да, и благодарствую. Если в суде. В так называемом суде, тебе удастся сделать так, чтобы на тебя не, не смогли навести персоны. У меня уже по упрощенке, уже никак не удастся. Все, у я удастся. Уже... У меня я тоже... По так, смотри, дальше, подожди. Ты не слышишь. Я, я хочу, я хочу, чтобы в интернете... С такой злостью вы никогда ничего не добьете. Я не злюсь, но я хочу справедливость истину находить. Как а... ты не злишься, если ты начинаешь это, прям агрессию. Нет, не агрессия, у меня ну, так эмоционально. Причем на меня направляешь. Она любит тебя, это просто, ты рядом, ты поближе. Вы говорите, воевать будем, бороться будем, не должно быть никакой борьбы. Электронной почтой, электронной почтой. Ой, опять не слышите, ничего не слышите. Может, это не надо? вопрос? Я Если я туда не буду ходить, туда не буду ходить. Куда, туда? В да, ТС как... уже проходили 10 лет тому назад уже. Да я тоже хожу, но я хожу без лости. Так мы тоже ходим. Так... Мы тоже, я прихожу. Вы без лости конечно, ходите? Конечно, я прихожу. Я я прихожу. Раз, а а, а, а, а гер-офицер? А, гер а воевать будем? Нет, это что, что такое? это конечно стелка. Стел. Так в том то и дело. Подожди, Антон. Я а стебутся стар... над Подожди, кем? Давай давайте папа, пока.